Друзья, всем привет! Я Надежда Новосельская. Я психофизиолог, психотерапевт, имею медико образование. Уже более 10 лет я в онлайн-образовании, только в онлайн-образовании. Не считая офлайн работу то есть в общей сложности я уже более 20 лет как психолог, психодиагност, психотерапевт. Сейчас я уже коуч, наставник, потому что за эти 10 и более лет я обрела огромные знания, которые помогли мне сегодня структурировать эти знания и увидеть, что происходит на рынке, и как мы с вами, психологи, поучи, врачи, то есть те люди, которые помогают другим людям, можем зарабатывать достойные деньги. Сегодня я постараюсь выложить 9 основных ошибок, 7, 9, 10, ну, в общем, записала 9 Всем как получится, то есть у нас их очень много. На основные основные 9 ошибок я покажу, какие у нас с вами есть и как их можно исправить, именно не только рассказать про ошибки, а покажу, как их можно исправить для того, чтобы уже в этом году, через 2-3 месяца выйти на доход от 300, 500 и выше тысяч рублей, то есть 5-10 тысяч долларов, ребята, вы можете зарабатывать, помогая людям. Спасибо большое за ваши сердечки, кто меня слушает в Инстаграме. Итак, смотрите, <клых> во-первых, когда я начинала, то это был одиннадцатый год, одиннадцатый, 12 -20. тогда настолько нравилось всем новое, люди стремились к этим знаниям, какая-то такая была, ну, вы помните, и э, бизнес-молодость на этом. Да, и многие-многие компании, вы знаете, они только раскручивались, и э, нам всем было интересно получать новые знания и идти типа поразвиваться. И тогда, спасибо большое, я вам очень благодарна за ваши сердечки. И тогда ходили на все тренинги, ну просто это было модно. Сейчас, смотрите, что происходит сейчас. Сейчас в мире происходит очень серьезная трансформация. Во-первых, информации набралось много, тонны. Кто из вас, спасибо за ваши сердечки, кто из вас покупает сейчас курсы разного рода маленькие, да и большие тренинги, и у вас они не пройдены полностью, поставьте, пожалуйста, единичку в чат. Это о чем говорит? Что мы покупаем, мы хотим идти развиваться, но эти тренинги, эти курсы пишите в чат единичку. Я буду вам давать очень много полезного делиться своим знанием, как я вышла на 20, в 20 раз увеличила доходы. Я вам сегодня расскажу секреты. Секретов нет, я вам их покажу, какие у меня секреты. Так вот, почему мы привыкли, потому что учиться. И те люди, которые стали на эту стезю, стезю развития, да, они все равно будут обучаться дальше. Но самостоятельные курсы, как правило, мы не проходим полностью, потому что у нас не хватает мотивации, потому что у нас идут откаты, потому что нам страшно делать новое, нам, нам просто вот, вот. А если какие-то серьезные трансформационные какие-то вещи, кроме, конечно, медитации, то тем более не хочется делать. Знаете почему? Хотите скажу? Пишите плюсик в чат. Потому что новое. Для нашего мозга это страшная штука. Мы живем практически все в рептильном, с рептильным мозгом, потому что мы, как и животные, имеем основной такой э, принцип построения нашего мозга – это рептильный мозг, который привыкает защищаться, выживать. То есть это то, что привычное, что нас ну, удерживает. И вот этот неокортекс, который у нас у всех есть, говорю, мы как психофизиологи, вы тоже, тоже все специалисты знаете, о чем я говорю, то специалист, то они дипломированные, все равно сегодня все грамотные, слава богу, информации много. Так вот, если мы его не качаем, этот миокортекс, не привыкаем, не приучаем себя писать каждый день новые свои желания, хотелки, не приучаем себя к какому-то ежедневному, но постепенному новому, то вот эти курсы, которые мы покупаем, они ну, происходят откат-назад, и не хочется их делать. Вот сейчас у меня... Группа и коучи, психологи, астрологи, нумерологи. И вот я смотрю, мы такие же, как и все остальные люди, которых мы обучаем. У нас есть страхи, у нас есть какие-то оправдания, у нас есть какие-то жалобы. И это говорит о том, что вот эти внутренние конфликты, вот это то, которое нас не пускает, это детско-подростковый инфантилизм, который мы привыкли, что за нас кто-то сделает. И вот тут, когда появляется человек, вы заплатили деньги за наставничество, за тот тренинг, который, который вас ведут до результата, вот тут уже вас поддержит. И я сегодня более детально покажу про наши 9 ошибок и покажу, почему же все-таки наставничество, коучинг до результата, сопровождением Помогает нам, внутри же мы дети, нам же нужно, чтобы нас пожалели, нам же нужно, чтобы нам пожурили, где-то психотерапию провели, да, поэтому наставничество сегодня тренд, потому что люди, повторюсь, объелись информацией, они слушают и они хотят учиться, но зная, что у них тонны этой информации лежит в гигабайтах развернутые, незаконченной законченные. К интерес к такого рода уже знаниям людей пропадает. Кто столкнулся с тем, что продавать стало сложнее, что люди уже искушенные большим количеством знаний, поставьте, пожалуйста, двоечку в чат. А я покажу вот эти вот основные ошибки и буду сразу показывать, как их исправить. Хотите? Троечку в чат пишем. Итак, смотрите. Вы знаете, чтобы учиться на специалиста. Вам пришлось нормально вложиться и деньгами, и нервами, и нервами, да? И вот напишите, пожалуйста, сколько вы вложили в себя для того, чтобы получить свой диплом. Кто вы там? Психолог, врач, таролог, нумеролог, ну, энергопрактик? Сколько вам пришлось пройти всяких курсов, времени, нервов, денег вложить, чтобы получить вот эти знания? Пиши, пишем прямо в чат. Почему я акцентирую на это внимание? Там, где фокус нашего внимания, там энергия. И если мы держим вот этот фокус, то у нас происходят другие совершенно осознания, и, и тогда происходит трансформация, и мы по-другому действуем. Так вот, вы описали уже, сколько вы прошли тренингов, сколько вы прошли курсов, сколько вы заплатили себе за свое обучение. Спасибо большое, Фейсбук. Спасибо огромное вам за ваше участие. Спасибо вам Инстаграм, кто пишет. Угу. Спасибо, плюсики. Сколько вы вложили? вот Напишите фокус э, удерживается левым полушарием. Это взрослое линейное мышление. Линейно, э, линейное мышление взрослого адекватного человека. Когда вы понимаете, что вы, допустим, вложили уже там 10 тысяч долларов в свое образование, да, или там, 5 тысяч, или, или 200 тысяч, у вас уже... Происходит осознание, ага, так, а может пора уже эти, эти инвестиции возвращать, правда? Поэтому, когда вы сейчас пишете, вам это поможет быстрее осознать. А теперь смотрите. Вот эти ошибки часто говорят, чтобы получать от 300 тысяч до рублей и выше, от, от 3-5 тысяч долларов и выше в месяц, нужно иметь онлайн-школу. Кто такое считал? Кто так думает? Оставьте, пожалуйста. Я сто тысяч угу. да спасибо вам огромное вот вот кто пишет вот допустим слушают меня среди, среди сейчас эксперты вот как вы пишете да так вам люди пишут вот так хочешь взять отдай вот как вы так и к вам да так что напоминаю вам пишите вам это проще будет осознать и так смотрите многие считают для того чтобы создать чтобы получать например там от 5000 долларов и выше нужно создать онлайн-школу отвечаю Онлайн-школы на сегодняшний день выживут только те, кто уже раскручены, кто уже масштабные. Создать онлайн-школу с нуля нужно вложить, ребята, очень и очень много денег. Потому что онлайн-школы школа это курсы небольшие, это большое количество подписчиков, это огромное вливание денег в рекламу, это маркетологи, щики таргетологи. Это, это большие команды, которые, на которые тоже нужно получить в прилично вкладываться для того чтобы получать эти 300 тысяч 300 тысяч рублей выше в месяц вам не нужно создавать сегодня онлайн-школу хотите дальше расскажу что для этого нужно делать почему я так уверенно говорю потому что я прошла вот эти этапы спасибо большое за ваши сердечки я прошла эти этапы с 11 года начиная работать в онлайн понимаете то есть я это все на пузе, как говорится, проползла. И я наблюдаю, что происходит в рынке. И я создала очень много программ по всем сферам жизни, здоровья, отношения, деньги. Я получила результаты, и я вижу, что только сужаться надо. Об этом дальше. Но мир меняется. Информации много. Конкуренция большая. Вопрос в том, нужно ли нам выдерживать конкуренцию. Здравствуйте, спасибо вам огромное. И нужно ли с конкуренцией там воевать. Нет. Сразу вам наперед скажу. Вы такой, какой вы есть, и на вас придут такие, какие вы есть. Понимаете? Все. Поэтому, чтобы вот не переживать за конкуренцию, что там на пятки наступает, вам нужно что-то делать другое, учитывая, что происходит на рынке, но при этом быть собой. Кому это понятно, троечка в чат. Спасибо за сердечки. Спасибо. Троечка в чат. А теперь смотрите. Онлайн-школа сегодня – это утопия. Вы можете туда слить, вот чтобы получать 250 300 тысяч, вам нужно миллион вложить. Потому что это на чистом вы, вы, выходе это не, не получится так. В чистом виде получить чистую, чистый доход. Дальше. Кто-то. Вторая ошибка. Кто-то говорит. Спасибо вам большое. Кто-то говорит. Нужен большой раскрученный бренд с логотипом, узнаваемыми цветами, аккаунтами раскрученными и так далее. На самом деле не так. Потому что э, вам нужно другое. Вы со временем раскрутитесь, будете узнаваемы, но вам не нужно бороться с акулами бизнеса. Не нужно. Почему? Потому что нас, у нас с вами много есть того, что нет у других людей, у этих раскрученных. И наша с вами задача быть собой. И на вас придет 5-10 человек, которых вы возьмете, записывайте себе, если вы не знаете, если знаете, просто, просто скажите, я в курсе. И на вас придет из 8 миллиардов людей в интернете, 5-10 человек, которые заплатят вам по 100 тысяч, вы возьмете их в личную программу наставничества до результата. Понимаете? Для этого вам нужно на страницу, просто на страницу на своей, установить качественную фотографию, потому что мы считываемся, мета-сообщение, которое от вас исходит, должно быть в виде вашей фотографии. Качественная фотография, сделанная там где-то в хорошей фотостудии. Спасибо вам большое за сердечки. Я вам очень благодарна, Инстаграм. Фейсбук тоже вам благодарна за вашу активность. Спасибо. Так вот, нужно всего-навсего грамотно упаковать страницу, написать несколько хороших, качественных писем, о чем вы, кому вы, и дальше буду показывать еще ошибки, чтобы лучше зашло. И тогда, когда вы создадите программу до результата, вы научитесь продавать один на один. Один на один продавать – это значит давать людям пользу. Вы даете по определенному шаблону. Есть такая структура у меня в программе. А ее, от нее, конечно, можно отталкиваться в разных вариациях. Но определенная э, структура, по которой вы человека ведете с помощью открытых продвигающих вопросов, задаете ему вопросы, которые у него есть, которые он хочет получить, там какие-то результаты, в итоге вы через открытые вопросы человека приводите к тому, что он хочет менять что-то, ну то, с чем он пришел. И у вас для этого есть предложение, есть у вас своя программа. И этому тоже я обучаю своим своем звездном коучинге. Поэтому вам не нужно раскрученный большой бренд, вам нужно быть собой и четко понимать, что у вас найдется на вас 5-10 человек, которые захотят купить вашу программу и вы дадите свой опыт и приведете человека к тому результату, которому он хочет это понятно? четверочка в чат спасибо вам огромное третья, третья ошибка многие считают, что нужно привлекать много подписчиков гивы какие-то там масфоли, которые уже отошли танцы с бубном сторис. ребята, нет да, вам нужно, поддерживать страничку, чтобы она была активная. Да, вам нужно, чтобы э, видно было, что живая страница. Спасибо вам большое за то, что вы активны, вам также придет, вот как вы, так и к вам. Спасибо. Поэтому вам не нужно создавать э, какую-то там движуку с количеством подписчиков. У меня подписчиков более 16 тысяч, но там… По, не знаю, там нету моих целевых, просто потихоньку отписываю, люди приходили откуда-то с каких-то марафонов и так далее, их надо чистить, я это знаю, но руки не доходят, как-то как как говорят, какая-то программа есть, надо почистить там от ботов, ну от неактивных, надо просто поковыряться, посидеть и почистить. Потому что вам не нужны большие охваты, вы не блогеры, которые зарабатываете на рекламу. И то, идти в рекламу блогерам, надо тоже смотреть, что это за блогер, если там ваша целевая аудитория, они могут быть миллионниками. Понабирали людей через разные способы, а теперь за счет количества продают рекламу. Нет, это не ваше, Это девочки и мальчики, сидящие от безделия, зарабатывающие крикая, получая какие-то подарки. Понятно, что люди зарабатывают как могут, я никого не осуждаю. Но это не ваша целевая аудитория. Вам этого не нужно делать. Вот, пишите, нельзя через программу, видите, а я не знала этого, спасибо вам большое, Евгения, вот, супер, спасибо огромное, я вас люблю, я вас уже люблю и уважаю, потому что я тоже учусь, я у своих экспертов, которые ко мне приходят, я им даю то, что знаю я, структуру, основу, систему, они дают мне какие-то особенности, потому что я не все знаю, спасибо большое. Так вот, вам не нужно играть танцы с бубном, это уже... Ну, конечно, вы можете, но это опять же трата времени, сил, нанимаете людей, которые что-то там делают, и вы не знаете, что. Конечно, для усиления поиска целевой аудитории, конечно, вам нужно знать какие-то нюансы и есть такие программы и специалисты SMM это знают как. Я за то, чтобы вы вышли на 300 тысяч рублей и выше без больших вложений. Вот, чтобы вы зря не распыляли. Сегодня нужно Узко направить фокус. Спасибо за ваши сердечки. Сегодня надо узко направить фокус. Понимаете? И когда вы узко направите фокус, знаете, как лазер, как... Ну вот представьте себе, что вы взяли... У меня есть такая практика, я всегда говорю, представьте себе линзу, ее, настройте ее на солнце и поставьте ее на бумагу. Что будет с бумагой? Загорится. Вот так же вы не распыляетесь, а настраиваетесь, кто вы, что вы, кому вы. И теперь дальше внимание слушать. Дальше. Какие еще ошибки? Мы с вами многие продаем инструменты. Мы пишем регрессолог, э, сидерический дизайн, карты таро. Нет, ребята, это инструмент, это ошибка, и это четвертая ошибка. Мы с вами продаем, внимание, результаты нашей целевой аудитории а для этого следующая ошибка разбытое позиционирование семейный психолог и что семейный психолог работает с конфликтами между мамой и ребенком между женой и мужем между женщиной с невесткой и свекровью пока вы не Карпачев. И то Карпачев больше по детям, да? Пока вы не Юлиуланский, возьмите, она только берет отношения, хотя она узнает очень много. И возьмите любого другого специалиста. Вы, если хороший психолог, хороший там, то вы позже потом возьмете себе другую аудиторию, а пока вам нужно сузиться отношения. Значит, это отношения свекровь и невестка. Возьмите только одну эту тему, да вас просто по этим ключевым словам на вас у вас очередь выстроится. Кто, кто, кому это было полезно, поставьте пятерочку, а я двигаюсь дальше. Поэтому пятая ошибка это размытое позиционирование. Четвертая ошибка это была размытая продажа инструментов, обучение МИПа и так далее. Понятно, да? Руны – это тоже инструменты, услышьте меня. Просто это сегодня уже неграмотно, это то, что было раньше там, в 10 в 12 13-м году, 14-м еще было интересно, сейчас это уже неграмотно не, не считается. Сегодня этот инсфо если вы не идете, не учитесь и не продвигаете себя, одно дело – получить образование, бабахать себе кучу денег, да? а другое дело – обучиться, как себя представлять, как себя продать как себя представить и кому, чтобы люди получили от вас пользу. Спасибо вам большое за ваши пятерочки. Спасибо. Дальше. Когда вы боитесь продавать за большие деньги, это следующий страх. Шестой. И здесь самое... Самое большое значение я уделяю своей звездной программе, звездному коучинге до результата, это так называемые распаковки. Потому что, смотришь, психолог, который работает с, с детьми с отстающим, с отстающим развитием психическим, готовит в школе, женщина, которая помогает, специалист, который помогает в отношениях очень сильно, помогают здоровьем, решают какие-то огромные-огромные пласты боли у людей, они продают свои программы 3 тысячи, 5-10 тысяч, максимум 30. Люди добрые. Да что же вы творите? Вы же, по сути, меняете жизнь людей, переворачиваете к солнцу, вы же даете им счастье, радость. Вы не цените свой труд и я это прошла я это все тоже прошла поэтому из-за низкой самооценки, из-за из-за непонимания ценности своих услуг ценности того что вы даете людям вы на самом деле себя обесцениваете и так вы таким образом вы людей растлеваете вы приучаете их что все так это обесценено что я и так все знаю или например берут день берут делают значит процедуру какую-то а потом ждут что им оплатят да вы что хотя я тоже это прошла когда-то и это от низкого уровня и непонимание ценности своих продуктов. Вот почему я на своих консультациях говорю вам: покажу вашу уникальность. Потому что мы себя не видим со стороны. Я вчера провела занятия со своими, получила обратную связь. У меня прям крылья такие, знаете, поднялись крылья, и я прям хотела с ней летать. Потому что э, я живу ради обратной связи, ради результатов людей. Для меня это сейчас ценно очень. И всегда было ценно, особенно сейчас. И я знаю, за что мне платят тысячи долларов люди за то, что я их веду, их трансформирую их мышление, за то, что я их поддерживаю, показываю своим примером и так далее. И когда я получаю результат от того, что у них получилось, от того, насколько для них это важно, я прям как ребенок радуюсь, понимаете? Поэтому вот эту самоценность нашу, ее тоже нужно прочищать, убирать эти завалы, потому что мы психологи тоже люди. Эксперты, И потому мы продаем дешево свои услуги, потому что себя не ценим. Это еще одна, шестая ошибка. Почему мы продаем себя дешево? Потому что мама когда-то сказала, много хочешь, мало получишь. Какие-то были неудачи в жизни, в детстве, вас, вас затерли. Мы другим можем вы спасать от жертвы, от жертвенности. У других можем повышать самоценность. Но тем не менее продаем свои продукты, в сто раз меньше, чем они стоят. Как вы им можете продавать повышение самооценки, если вы продаете себя и свой продукт, в который верите? Вы же верите в свой продукт? Кто верит в свой продукт, что он ценность приносит? Поставьте шестерочку в чат. Кто верит в свой продукт, который ценность людям приносит? Поставьте шестерочку в чат. И если вы... Да, спасибо вам огромное, и Facebook, спасибо, и Instagram. Если вы верите в свой продукт, что он пользу приносит, и верите в себя, что вы специалист, и вы личность, которая уважает себя, и вы продаете, понимаете, консультация должна стоить, хорошая, качественная консультация должна стоить 300, 30 тысяч не меньше, если вы специалист. Это то, что я исследовала по рынку, что происходит и как это происходит. Если вы продаете консультацию за 5 тысяч, ну, вирологию, астрологию, там, биология, что вы там делаете? Это первое, обесценивание себя. Я не говорю про то, что демпинг, это хорошо, демпингуйте, потому что, запишите себе, конкуренция на рынке в низком сегменте очень высокая, а в высоком сегменте конкуренция маленькая, очень маленькая, но совсем маленькая, потому что людей, которые ценят себя и ценят свой, свой продукт, их намного меньше. Именно поэтому, когда вы продаете дешево, вы таким образом, допустим, ту же самооценку. вы показываете, что вы сами себя не цените. Вот вам это сообщение которое вы не понимаете, и вы считываетесь. Именно поэтому на бесплатной консультации я показываю вашу уникальность, я показываю со стороны, вижу, что с вами, что и какой у вас продукт, показываю вам варианты, отзывов тысячи. Почитайте, зайдите на мою страничку, зайдите по... Ну, за, за 10 почти одиннадцать лет в онлайн, как вы понимаете, уже есть что сказать, да? Каждый год я проводила по 3-4 выездных тренинга. там Программа «Служанки в королеву» – тоже моя тема. Денежные тренинги. Почему мы получаем мало денег? Умные, там, специалисты, грамотные. А почему же ты такой умный, но бедный, да? Есть такое выражение «умно-бедный». А все вот тут вот сидит. Вот я недостоин, я не, мне недостаточно, я, потому что мы что-то доказываем кому-то, мы кому-то доказываем, значит, начиная от мамы, забыли от папы, доказываем мужу, выходим замуж на зло кому-то, мы там боимся выйти, а что про нас скажут, а что нас там осудят. Увольняем таких, кто нас осуждает. Увольняем. Понимаете? Так же, как я увольняю своих клиентов. И даже тех, которые работают в программе, заплатили деньги. Вот есть договоренность, это же на уровне взрослого, есть договоренность, ты делаешь это, я тебе даю это, и договор, когда люди идут в программу, тоже составляется. И поддерживаю, и психотерапию даю, потому что я и психотерапевт, я и психолог, психодиагност, я уже стала и коучем, и наставником, и кучу сертификаций, и практик, по сути, понимаете, то есть ей не надо, допустим, если я сейчас обучаюсь в одной программе по техническим аспектам, потому что я даю комплекс. И кто я, и что я, и почему я помогу создать программы, помогу продавать, и помогаю как сделать воронку. Сейчас до нее удаю. Так вот, у меня с техническими аспектами. Кретинизм, простите. Я признаю это. Поэтому я вот учусь и вижу там э, программы. Ребята, девчата учатся, специалисты. Они тупят и боятся. Не потому, что они, э, они технически лучше меня. Но у них есть страх, например, поднять ну, высокую цену, потому что у них не распаковано вот это я. А такие программы, когда проводят люди, они отправляют психологам, психотерапевтам. А у меня это все есть в моей программе. То есть я даю людям, они между собой друг другу дают, потому что это детские психологи, родительские коучи, э, нумерологи, астрологи и так далее. То есть они помогают тоже друг другу. Ладно, отвлеклась, поехали дальше. Поэтому продать за большие, продавать за большие деньги – одна ошибка – это э, не ценим свой продукт, сомневаемся и не верим. У кого такое есть, поставьте семерочку, дам вам сейчас практику крутую. У кого кто стесняется и не доверяет своему продукту, а вдруг человека не доведу до результата. У кого есть такое? Поставьте семерочку. Дам две практики в ответ на, на семерочку. Пишите. Пока вы пишете, угу. значит, смотрите, спасибо, ручки поставила, спасибо большое, и поблагодарите тем, кто участвует, и вам будет тоже польза. Первое, если вы знаете на 10%, больше, чем знают ваши клиенты, вы уже имеете право продавать, потому что им надо идти к этому долго, годы. Понимаете? У каждого человека есть, они не все знают и не все умеют. Даже самые крутые эксперты. Да, сильно прокачанный, там уже на любые вопросы ответят. Опять же, во что они верят, в какую религию и, и там так далее. Если они работают по пирамиде нейрологических уровней Дилса, кто знает пирамиду, пишите НЛУ, пирамида Дилса, кто знает, э, Респект. Если вы работаете по пирамиде Дилса, работаете, ведете людей в коучинге, ведете людей в своих программах, значит вы эксперты настоящего уровня. Если вы не знаете, что такое пирамида Дилса, рекомендую зайти в Google и хотя бы в Гугле посмотреть. Но это отдельные тренинги трансформации личности вас как эксперта. Потому что если вы психолог и вы человек с большой буквы, и вы понимаете, кто зачем вот это, этой пирамиде идет, там окружение, действия, ценности, способности, ценности, идентичность и миссия. И если вы умеете работать по этой пирамиде, значит вы специалисты высокого уровня. Если вы не знаете, что такое пирамида Дилс, не обижайтесь, вам еще нужно нормально прокачать себя, потому что это человек со сознанием, это человек с уровнем ответственности, это большой человек, и такой большой человек, по сути, он светит этой уверенностью, он светит этой харизмой, и тогда к этому человеку идут. И, и как правило, хороший специалист, он и мама, он и папа, он и надает по одному месту, он и тяжело с ним, и легко с ним. Поэтому мои люди всегда, которые работают со мной, достигают своих результатов. Где практика, где нужно действовать, где объясни, почему ты это сделал, почему ты не сделал, почему это важно. И тогда человек проходит в смыслы. И когда у человека есть смыслы, тогда вы выведите его к результату. Для того, чтобы вы вывели, вывели к результату, вам самому нужно быть человеком, у которого есть смыслы. Зачем? Ради чего? Почему важно? И так далее. Дальше. Когда у вас... Следующая ошибка. Восьмая. Когда вы продаете процесс. Продаете всем... От 18, кому у вас продукт? От 18 до 65. Вот это уже ошибка. Вы, во-первых, продаете всем. Во-вторых, вы продаете процесс. И тогда, когда вы решили, что вам нужно карти, кар, свою э, карти, э, эту, страничку раскручивать, наняли СММщика, наняли, наняли сторисмейкера, наняли там каких-то специалистов других, Спасибо вам, Женечка, за вашу работу, за вашу активность. Спасибо. Когда вы наняли специалистов, вы вкладываете деньги, вы раскручиваетесь, и вы видите, что народу полно, а толку мало. Это говорит о том, что вы слили деньги СММ, таргетологам, рекламщикам. Вы не знаете, что человеку продать. Понимаете? И потом сливаются энергии, руки опускаются, и тогда, а может это не мое, а может не надо, сколько не стараюсь, оно, оно не идет, деньги не приходят, посчитаю, больше заплатила за учебу, за рекламу, за вот сижу сутками 24 на 7 в этом интернете, а денег нет. Вот это оттуда, потому что нет понимания целевой аудитории. И не знаете, что вы продаете. Поэтому теперь подвожу уже более четкий итог. Первое. Если вы решили, что вы специалист, который можете помогать людям, и вы знаете, чем можете помогать, начинайте действовать, даже если и чувствуете, что будет плохо и на троечку, потому что вы многие перфекционисты. Ну, комплекс отличника у нас у всех есть. Есть? У кого комплекс отличника есть, поставьте плюсик в чат. Это нормально, потому что перфекционисты это настоящие специалисты потому что они все равно себя доковыривают, доковыривают и становятся хорошими экспертами. Они становятся более компетентными. У кого есть этот комплекс отличника, у кого есть перфекционизм, оставьте плюсик в чате. И поэтому для перфекционистов, спасибо огромное, для перфекционистов даю такую практику. Пусть вы сделаете на три, но зато вы сделаете. И скажите себе, ну, троечка. Ну, другие же вообще сидят. Вон, вон сидят и боятся. И, а я же сделала. Или сделала. Дальше. Это первая ваша установка, которая вам даст следующие шаги дальше. Дальше перечисляю, что конкретно нужно сделать. Итак, вам четко нужно определить свою целевую аудиторию. Кто это? Если вы выбрали, выбрали там, отношения, я уже сказала, то выберите отношения между мужем и женой, между незамужней женщиной, которая хочет построить отношения и хочет там разобраться с своим болем и новых отнош, новые отношения построить. А вы же много чего знаете, а вы выберете что-то одно, еще раз повторяю. Если это отношения, то между, там не знаю, как что вам больше всего нравится. Вы знаете, как договориться со свекровью, понимая, что это ее сын, и, она, и осознанных свекровью очень мало ну, трезво, трезво мыслящих, психически зрелых людей очень мало, это маленькие проценты, мы с вами это понимаем. Поэтому вы знаете, как можно договориться со свекровью, чтобы она уважала и ценила эту невестку. Это отдельная тема, гибкость мышления, женская гибкость, вот, вот такая, понимаете, вот, и это в этом сила. Допустим, вы там отношения, ну отношения, семейный психолог, что еще там может быть, там, с родителями, там. то есть выберите какую-то узкую тему, посмотрите, как у вас пойдет, вот так. Дальше, когда вы начинаете общаться с теми же родителями, а вы там уже в работе поймете, что там у него еще что-то выявилось, понимаете? И так вы уже привлечете к себе, то, что у каждого человека куча проблем в отношениях с другими людьми. Потому что у этого человека нет отношений с собой. Вы понимаете, да? А многие пишут, как полюбить себя. Да я и так себя люблю, человек скажет. Как выстроить отношения к себе? У меня тогда была программа Путь к себе. Ну, как бы громко звучит, но нужно более описать сначала, чтобы выстроить на выходе путь к себе. Это как следствие уже, понимаете? А причину-то надо, поэтому тут надо поковыряться в программе своей, я даю. Такой полный-полный расклад. Дальше, кстати, это самая сложная задача, скажу вам честно, разобраться с больными клиентов. Когда вы разберетесь с больными клиентами, у вас очередь будет стоять с вашей целевой аудиторией. Итак, определить целевую аудиторию, определить, что у них болит, определить ее запросы. Дальше, упаковать свою идею-продукт. Это может быть сопровождение месяц-два, ну, как правило, нужно два месяца брать, потому что люди со разной скоростью идут, но они идут по определенным, одинаковым, похожим болям. Вам проще работать с группой берете два пакета, например, один там пакет <coughs>, групповой, а другой личный. Естественно, цена разная. Выбираете себе там 5-10 человек, там, 50 тысяч, 100 тысяч рублей, там же смотрите, и ведете человека до результата. А программу нужно сделать, исходя из боли людей. И это тоже мы делаем в моей программе. Дальше. Об этом написать пост. Один. Но такой блин, вау, убойный такой, вух, с хорошим оффером. При всем, при том, что у вас есть хорошая фотография, я уже сказала, да? Дальше. Вместо таргетолога нанять ассистента, который будет делать спам-рассылку, сделать, ну, таргет, это позже, ребята, потому что там надо выложить таргетологу нормальные деньги, когда у вас денег нет еще в начале столько, то, конечно, можете таргетолога нанять. Но для начала пройти минимальные вклады в вложения для того чтобы получить своих клиентов дальше есть 29 способов бесплатного продвижения кто хочет такой подарок получить у меня на моей страничке зайдете там получите там в топлинке найдете получите кучу подарков 29 способов туда входит. Не буду перечислять, ладно? Вы найдете их, захотите узнать. Там очень простые способы. Если денег нету на раскрутку, там есть, и вам это надо делать каждый божий день, тратить на это час-полтора, но у вас будет идти ваша аудитория. И таким образом пару недель затрат минимум к вам придут ваши клиенты потому что у вас будет выделена узкая аудитория, ее боли, ключевые слова. На страничке будете видно, что вы именно для них. Вы 30, 40, 50, 100 пройдете личных консультаций по определенному алгоритму. Вы научитесь коммуницировать с людьми, узнаете больше их боли. Из 10 консультаций возьмете 2-3 продажи, продажи, идете только по теме, вы ходите там пару раз, делаете там небольшие какие-то сторисы. У вас пару постов всего по вашей теме, и вам не нужно там вот загружаться. И вы просто берете, и вот как лупа, да, я сказала, спасибо большое за ваши сердечки, как линза берете нас солнышко, поставляете, да? И загорелась бумага. Также вы идете четко по, этой, по, этой, по этому алгоритму. Все. И вы у вас. 10 консультаций, допустим, одна продажа, если вы плохо продаете пока. 30 может быть консультаций, ни одной продажи, зато вы продолжаете консультировать. Я в программе девчонок проверяю, кто приходит, смотрю записи их, их, их, их продаж, они друг другу продают, даю обратную связь, и люди учатся уверенно продавать. И не впаривать, не догонять, не дожимать. А давать пользу людям с помощью открытых, продвигающих коучинговых вопросов вы человека подводите к тому, что ему захочется пойти и с вами поработать. Кто-то не пойдет, возьмете у него отзыв. Кстати, отзывы тоже не берут. Это еще одна огромная ошибка э, этих наших специалистов. Отзывы тоже не берем. Вот сколько я работаю специалистов, а где ваши отзывы? Ну, там есть по Как? Вы поймите, даже если человек не пошел к вам в обучение, или пошел, неважно, вам нужно по определенному алгоритму, по определенной структуре дать, чтобы человек написал вам отзыв. И даже не столько вам отзыв, сколько польза человеку от того, что он напишет, с чем пришел, какой был запрос, что было выявлено, что будет применять, почему именно сейчас, и в чем особенность эксперта в конце. И вот человек, пока пишет, он уже вспоминает с вами консультацию, у него отложилось в голове э, плюсики, которые они там наработали со, с, с экспертом, да, и тогда, даже если бы не пошел к вам, он позже к вам придет. у меня таких полно, описывается, потому что, говорят, частые рассылки у вас идут в чат-ботах, ну, а как иначе, люди сегодня подписываются на все и на всех, потому что информации много, как я сказала. Но после того, как вы настроили воронку, воронку тоже помогаю настроить, второе, третье письмо, после того, как человек вам пришел, к вам приходит человек на консультацию, на разбор. Итак, у вас должна быть лид-магнит, о себе кратко, полезные вещи, которые сегодня я вам выдаю, насколько вам сегодняшний эфир был полезен, поставьте этой нички до 10 и задайте вопросы. У меня еще есть несколько минут, если есть. А я пока продолжу про воронку, обещала. Воронка должна быть. Первый пост продающий, лид-магнит, короткий, проничная посылочная страница. После того, как человек кликнул, вы его зацепили по его болям. На 9, что не хватило до 10? Напишите, пожалуйста, это очень важно. Спасибо вам, Евгения, супер, 10. Итак, лид-магнит, человек кликает, заходит к вам за подарком, Через, через заход в телеграм-канал, в телеграм-канале еще приходит пару писем, где вы, опять же, показываете более его и приглашаете на консультацию, не пришел человек, еще приходит пару писем, пришел человек или не пришел, он получает вашу, вашу рассылку, приглашаете время от время на какие-то вебинары, на какие-то разборы в Zoom. И рано или поздно человек покупает. Не покупает? Ну, не покупает. Нужно учитывать конверсию, опять же. Но ну, ваша задача продавать не по 30 тысяч, не по 10 тысяч. Ваша задача продавать от 50, 100 и выше тысяч ваши продукты до результата. Если вы таргетолог, СММщик, если, если вы нумеролог, если вы таролог, психолог, коуч, доктор, нам тоже нужно выбрать отдельную свою аудиторию. И выбирать тех людей, которые хотят купить, и не просто купить курс, они хотят купить результат. Именно поэтому одна-две консультации, результаты не дают, то с этим согласен, поставьте, пожалуйста, плюсик. Одна-две консультации дает какое-то а, «Ух ты, освобождение, да, да, понимание, ну да». Но результат человек не получит от одной консультации, согласитесь. И когда вы даете расклад, вы, торологи, вы астрологи, вы астрологи, ну, человек там поверил, да, давай и что. Ну, написали вы дорожную карту, допустим, тарологи или ну не тарологи, а астрологи, допустим, написали там как, что, к чему. Ну а дальше что? А дальше нужно работать, потому что звезды с звездами, планеты планетами, но надо же еще что-то и делать, и как-то связывать сознание и тело и как-то двигаться, правильно? Поэтому даже для таких специалистов, как астрологи, нумерологи, регрессологи и так далее, люди добрые, вы можете людей вести на результат и получать за это достойные деньги. И для этого вам не нужно распыляться в интернете, рассказывать про эту психологию, писать тонны писем, тонны статей. Да, это тоже работает. Я люблю выступать, мне нравится давать пользу. Но надо мне, я крайне включила, ко мне люди пошли. Набрала я себе группу, работает группа. У меня идет постоянный поток. Я не останавливаю там, запуск -то, такой то такой-то. Нет, люди заходят в любое время. У меня записаны задания уже. Я добавляю что-то в ГИТ-курс, потому что из обратной связи от своих коллег, я вижу, что у них болит, и я добавляю какие-то новые там, уроки, там какие-то да, практики там, и так далее. А у меня постоянный поток. Вот я села сколько людей, сколько мне надо. Я не беру огромные группы. Потому что я вкладываюсь в каждого человека. Я думаю, вы тоже захотите получать эти деньги приличные. Люди платят сегодня за сервис. Люди платят сегодня за то, чтобы их за ручку привели, чтобы по головке погладили, чтобы поддержали, чтобы напомнили о себе. А что у тебя не получается? Почему ты не выходишь? А почему, пишет одна моя вип-участница, пишет, ну у нас же закончилось обучение уже, а я говорю, почему тебя не видно, не слышно, почему тебя нет? Почему ты остановилась? Я говорю, у меня сейчас большие проблемы дома. Я не хочу вас грузить э, своей депрессией. Я говорю, здрасте, приехали. Как это ты не хочешь грузить своими проблемами? Ты, за чего? ты заплатила мне за это? Тем более я еще даю годовое наставничество после окончания программы. То есть я поддерживаю, я их никого не бросаю. Потому что я люблю каждого человека. И мне важно, чтобы психологи, коучи, врачи стали настоящими, сильными личностями которые будут давать и брать. Отдавая, мы должны брать. А если мы только отдаем, мы себя растрачиваем, мы свою жизнь растрачиваем. Понимаете, дорогие мои коллеги. Поэтому, если вопросы есть, задавайте. Если нет, напомню, я Надежда Новосельская. По образованию я психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник, имею медико-биологическое образование, специ специализацию, сертификацию по НЛП-мастер. Элександрский гипноз. Я работаю в серии онлайн образования уже более 10 лет. Работала раньше в силовых структурах, участник боевых действий. Я инвалид войны второй группы, я вытащила себя из тяжелых проблем со здоровьем. У меня было очень много в жизни тяжелых моментов. Самый главный момент это был утрата моего единственного сына. Но я поднялась. И и во имя памяти его, и во имя смысла жизни на этой земле, помогаю другим людям, и в этом вижу большой смысл и радость большую. Поэтому э, свой опыт и свои знания, не только теоретические, но и практические, я с удовольствием поделюсь с вами на своих программах. Если вы потеряли смысл жизни, если вы не знаете, что э, у вас получается с деньгами, если вы эксперты, если у вас тема в отношениях, тоже тут многие слушают, ко здоровью, ну, тоже я с вами поработаю, потому что у меня опыт есть огромный и множество созданных программ, в которых люди получили суперский результат и в увеличении дохода, в улучшении здоровья и семейном и так далее. Поэтому сейчас, когда я беру группу коучей-психологов и веду их на результат, я знаю каждый ваш шаг, потому что сама прошла. И как вашим клиентам помочь, и самое главное, помочь вам. Ну что еще хочу сказать? Огромное вам спасибо. Я участвую в, в этом марафоне уже не первый раз. Благодарна за поддержку, особо благодарна с Евгением, которая меня ведет. Я даже забыла, что у меня в 16 часов сегодня занятий. мне Я спокойно была, потому что знаю, что она мне напомнит. Слава Богу, я никуда не уехала, собиралась уезжать. Я сейчас живу в Египте, я зимой проживаю в где-нибудь в теплых странах, сейчас живу в Египте и собиралась там пойти на, на набережную, на солнышко, там такое солнышко сегодня, хорошая погода. И тут мне Женя пишет «У вас эфир!» Я такая «О, 29-е число!» Поэтому я очень благодарна э, аудитории, которая здесь. вот сердечки прям идут, идут, идут. И вы активные. И я вас люблю и ценю, и милости прошу на мои бесплатные консультации. Повторюсь, не бойтесь бесплатных консультаций. В них я даю пользу и учу своих экспертов, своих коллег давать пользу помогает человеку открывать то, что у него болит, чтобы он сам осознал, почему ему нужно пойти сейчас. Готов человек, он идет, не готов, отпускаем. Но пользу даем, а выбираем своих учеников, своих клиентов. Потому что если вы кого-то возьмете, кто вам будет потом мозг выносить, и заметьте, те, кто мало платят, не потом, ох, как много тратят ваших здоровья и нервов, а те, кто платят достойные деньги, это уже осознанные люди, они знают, что... Пройдет вот этот шаг за шагом путь и получит результат. Правда? Также и здесь. Можете выходить годами, слушать разные тренинги, рассказывать про свою психологию, про полезности. Но выберите свою целевую аудиторию. И ведите на то, чтобы продавать людям то, что они хотят, и за это получать только сколько вы хотите. Будет всем счастье. Я вас Уважаю, ценю, благодарю, что вы есть и слушали меня на этом эфире, и с радостью сообщаю, что бесплатные консультации я провожу, очередь, конечно, есть, но я найду время. 30-40 минут, максимум 50, и я помогу вам во многом разобраться. И на путь покажу вам вашу уникальность, и что вы можете сделать, чтобы уже в ближайшее время, 2-3 месяца, его вы вышли на тот результат, который вам нужен. Шапки профиля, Надежда Новосельская, есть подарки. Там очень много подарков. И 29 способов бесплатного продвижения, и 10 шагов, как выйти на для помощи психолога на результат. И, короче, много-много еще там всего. Я делюсь, пожалуйста, берите и применяйте. Я счастлива от того, когда получаю от людей результаты их жизни. Спасибо. Я вас люблю.